Всем привет, остальным здравствуйте. Сейчас я покажу вам три способа, как убрать фрезы и поднять fps на слабом ПК. Сразу скажу, что если ваша система способна выдавать вам от 200 стабильных fps, то это видео даст вам мало толку. Но если ваш fps колеблется в диапазоне от 30 до сотни и вы встречаетесь с фрезами, тогда в этом ролике я постараюсь вам помочь решить данную проблему. Первое. CL Force Preload, эта команда отвечает за загрузку информации в оперативную память, у нее есть два значения 0 и 1. При значении 0 игра будет загружать информацию в оперативку по ходу действия, то есть если вы впервые после входа в игру достали коллаж, то только во время того как вы его будете доставать, игра загрузит всю информацию о нем в оперативку, анимацию, текстуры, звуки и тому подобное. Также если вы впервые на условном дасте вышли на лонг, чтобы пикнуть банку, вы могли словить микрофриз. Это связано с тем, что игра не успеет вовремя загрузить информацию об этой части карты в оперативку. При значении 1 же вся информация о карте, на которую вы грузитесь, о модельках, звуках и тому подобному будет загружена в оперативку во время запуска на карту. Следовательно, если вы встречаетесь с такими рода фризами, то копируйте эту команду из описания и вставляйте ее в параметры запуска значением 1. Конечно же, этот параметр запуска можно комбинировать и с другими. Второе. Если вы сыграли игру на условном мираже, но следующую игру собираетесь играть на другой карте, обязательно перезаходите в игру, чтобы очистить весь мусор, который был загружен в вашу оперативную память на другой карте. Советую не обходить это правило стороной, пока не купите новый компьютер или большое количество оперативной памяти. Третье. Если перед тем, как запускать CS и идти играть, вы работали на своем компе, лазили в браузере, играли в другую игру и т.п. Неважно. Найс работа, кстати. Перезапустите компьютер, дабы очистить свою оперативную память и идти играть уже на чистой системе. Что же, на сегодня это все способы. Конечно, я не рассказывал про банальщину по типу ставить настройки графики на минимум и отключать автозапуск. Я думаю, вы все и так это знаете. Да и я упоминал это в прошлых видео. Благодарю тебя, что досмотрел ролик до конца. Жми подписку и лайкайся на канал. Всем пока! А остальным до свидания.